Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. О, -о, -о, -о кровать. классно же. Ого, ого, Я ищу клиентов для магазинчика хорошего сна. Искал тех, кому явно не достает сна. Хорошего сна? Ого, что же ты раньше об этом не сказал? Будем заниматься с вами сексом каждой сессии. Или через одну. Нет, нет, нет, нет, нет! И кстати... Если мы еще встретимся, то приударь за мной как следует. Хорошо? Если тебе, конечно, нравится. Ты поперся с женщиной в кафе и вернулся ни с чем? Но оно само как-то. Да как ты вообще так умудрился, а? Да? Отказывай что-либо делать, пока пивка не хлебнул. Для начала, может, вы уже отвернетесь, а? Я же в юбке как-никак. Вот, сука, хитрый,